Здесь бесстыжи дешевые квартиры От 150 тысяч рублей за квадратный метр Статус квартира По федеральному закону 214 Здесь у вас кухня, здесь у вас столик Или просто вот так перегородочку делаете Там у вас балкончик И здесь вот еще у нас дополнительная комната Просто бесстыжа ржачная цена Если что, вот там по 7-8 по миллионов В аллее парке Это студии 26 квадратных метров По 7 миллионов Здесь вы за 7 миллионов получаете 40 с лишним квадратных метров В объекте Статус квартиры, который у нас сдается, вот уже в феврале месяце, сносите все перегородки. Вот у вас и есть одно окно, устраивайте здесь мастерскую, там, не знаю, там курсы начальных классов. Дорогие друзья, комплекс у нас сегодня к вашему вниманию каньон Дагамыс. Здесь бесстыжие, дешевые квартиры. От 150 тысяч рублей за квадратный метр. Статус квартира по федеральному закону 214 просто жир жиржирный, причем кратчайшие сроки сдачи. Комплекс у нас имеет этажность 12 этажей. Выглядит следующим образом. Комплекс это в реале действительно бизнес-класс. Есть своя территория здесь, здесь, за домом, бассейн, парковка. Все у нас здесь есть. И прежде чем я сейчас пойду и покажу вам все, что у нас здесь есть и все, что у нас здесь имеет, я предлагаю немножечко походить по территории и показать вам все, что у нас есть. Ну, все, что у нас есть, конечно, показать нереально. Здесь у нас продаются кладовые, здесь колдовые, прям настоящие кладовые. То есть, мало ли, вы э, занимаетесь каким-то видом бизнеса, и вам необходимо... Там, не знаю, что вы там хотите заниматься. там, Обувь чистить, я не знаю, там, ногти красить, глаза, ресницы делать. Так вот, у нас здесь есть кладовые, там вот я сейчас туда дойду. Здесь у нас подземный паркинг, вот там везде под, под домом, как бы, да, имеется паркинг. Под нами тоже паркинг. И вот это все наша придомовая территория. Здесь у нас будут детские площадки, спортивные площадки, гостевые паркоместа, коммерция, бассейн и огромная Территория Не побоюсь этого слова. Я поднимаюсь. Вот это тоже у нас коммерция. Здесь будет ресторан. Здесь у нас имеется... Что у нас тут имеется? Тоже свой отдельный подземный паркинг. И будет у нас еще до да, что угодно. Продается, покупайте, делайте, что хотите. Вот там на месте трактора у нас будет басик, бассейн. Эти все коммуникации у нас здесь центральные, дорогие друзья. Видите, у нас здесь планируется. Сейчас будет производиться заливка. Вот эти два этажа все в продаже. Паркинг подземный. Реально крутейшие варианты, хорошие предложения, дорогие друзья. По недорогим деньгам от 150 тысяч рублей за квадратный метр. Так, с бассейном понятно, с территории более-менее понятно. Я все время хожу по этой территории. С домом тоже все понятно. Полностью монолитный, сейсмоустойчивый. Капитальный дом на ровном месте. Придемте теперь туда, в ту сторону, дорогие мои друзья. Я вам покажу кладовые машины. машина хочется сказать. Машины места, вы без меня посмотрите. Я вам просто покажу кладовые места. Кладовку можно купить, кладовки можно купить под объединение и красиво в нем оборудовать все, что угодно. Я не знаю, там. Вот знаете, как у меня была когда-то мечта: купить гараж. Мне? Купил я гараж. Вот вы тоже купите этот себе кладовое место и будете здесь кладовать. Что вы там будете делать? Да я не знаю, может быть, башмачную какую-нибудь организуете там, ногтепилочную, какую-нибудь вот эту фигню бабскую. Так что, дорогие друзья, вот смотрите, мы спускаемся сюда, заходим. Домик у нас очень качественный и надежный. Все, поперли кладовые места. Кладовка, кладовка, кладовка, кладовка. Но я покажу немножко другую. На примере, на другом примере. Вот, куча кладовочек. Давайте вот сюда заходим. Первое попавшееся. Вот это, вот это. Вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Короче, любое место выбирайте. Так, открою я окно. А ну-ка, открывайся оно. Ну. Вот, видите, там, ну сколько у нас тут? Полтора квадрата, да, грубо говоря. Здесь сколько? Два квадрата. Здесь сколько? Ох, 4-5 квадратов. Короче, что я предлагаю? А, квадратный метр, кладовое место, то есть вы здесь реально зимнюю резину должны э, хранить, там, что вы будете хранить, там, вещи, матрас, там, ковер, все что угодно. Вот смотрите, этих кладовых мест по всем пространствам нашего жилого дома Каньон Дагомыс. Дальше. Если вам мало ли, да, вот смотрите, это тупиковые кладовки. Берете вот так вот дверь ставите, выкупаете всю эту хренотень, продается она по 150 тысяч рублей за квадрат. Сносите все перегородки, вот у вас есть одно окно. Устраивайте здесь мастерскую, там, я не знаю, там курсы начальных классов, что угодно, ну, я не знаю, там э складируйте, что хотите, и, короче, тут у вас просто цех какой-то или просто коммерция какая-то коммерция, куда приходят, там, я не знаю, массажный салон, вот, <вторый> интимный, не интимный, не знаю, не интересовался. Вот, пожалуйста, вот. Просто еще раз говорю, можно выкупить полностью всю левую сторону, можно выкупить одну. Ну, то есть, грубо говоря, вот одно, смотрите, вот, вот давайте заныриваем, заныриваем вот сюда Вот, например, еще раз кладовочка Сколько она у нас тут? Два квадрата, да? Полтора Двести тысяч забирайте вот эту кладовку Охренеть, да, дверь, Чух. Застройщик вам делает дверь, он все здесь еще сделает, заштукатурит А можно просто заплатить, грубо говоря, полтора-два миллиона Полтора-два миллиона, вот это все, дверь вот тут ставите, да, вот на входе чик и ломайте все перегородки, это все ваше пространство И вы получаете, не знаю, тут сколько квадратов Вы тут получаете, не знаю, там слева Куча квадратов, Спра давайте Каждая кладовка, это два квадрата, так, так, так Так, так, короче, здесь у нас 12 квадратов Слева, справа тоже 12, 24 квадратных метра И плюс коридор в подарок, умножаем 24 квадрата Ну, это я, конечно, так Быренько как-то нажал Давайте, 24 умножить На 150, получаем 3600, короче, что-то дохрена получилось У нас, дорогие друзья, правильно получается, тут у нас 2 квадрата, 2 квадрата, 4 квадрата. Вот, извините меня, вот нахер 8 квадратов слева, 8 квадратов справа 8 плюс 8, 16 16 умножаем на, насколько на сколько я говорил 150, вот, 200 Что-то я насчитал, короче 16 на 150, вот На 150 получаем 2 миллиона 400, короче, кто покупает, большому клиенту, вот, кто хочет выкупить полностью все это пространство, за 2 мульта отдадим вообще Короче, смысл поняли, да, то, что цена за квадратный метр, Жака ТВ Есть вот такие, то есть, просто, грубо говоря, вот проходная вот как здесь, да, но здесь должен быть коридор уходя туда, поэтому вот здесь можно будет стенку поставить, а вот это кто-то отдельно купит, то есть вот нате вам поменьше а может вам надо вообще, то есть вы вот тут дверь ставите, да, и вот от слева-справа забираете и окно закрываете, и никто вам ничего против не скажет, потому что так оно продается на каждую кладовочку у нас будет свое свидетельство, то есть непосредственно свидетельство о праве собственности. И вот как-то так, если что, я думаю, дорогие друзья, вы уже начинаете понимать то, что это действительно интересное предложение. Каньон Дагомыс. Здесь теперь приступим, давайте, как непосредственно квартиркам. Квартирки жирные, квартирки классные. Сразу же говорю, кому они интересны, по бесстыжей ржачной цене, мой номер 8-918-880-0747. Это пандус для того, чтобы зайти в подъезд номер один. Поднимаемся, проходим. Здесь у нас планируется конси. Консьерж служба вот она у нас здесь будет консьержка справа сидеть там у нее все свои прибомбасы, здесь у нас будет диванчик входная группа все непосредственно красиво аккуратно здесь же у нас водяные счетчики тепловые счетчики все оформлено по последнему слову техники еще раз я говорю домик закругляется уже Буквально на финишной прямой мой номер 8-918-880-0747. Звать меня Дима, дорогие друзья. Ну и не забывайте комментировать, обращаться, подписываться и ставить лайк. Идем смотреть жирнючие квартиры. Приготовились, дорогие мои. Сейчас я вам буду просто пули отливать. Знаете что и почему? А все потому, что я нахожусь в жилом комплексе Каньон Дагомыс. И здесь у нас цены... По федеральному закону 214 в объекте статус квартиры, который у нас сдается вот уже в феврале месяце, здесь уже у нас в марте люди заходят жить, то есть, ну, по сути дела, первый квартал 24 дом практически готов, монолитный, я продаю по 160 тысяч рублей за квадратный метр квартиры, для вас, милые дорогие, даже организую по 150, но... Сейчас на самом верхнем этаже я нахожусь Я вам покажу квартиры, дорогие друзья По 175 тысяч рублей за квадрат Смотрите внимательно Здесь у нас лифт Один лифт, второй Это у нас грузопассажирские лифты И я показываю все в планировке В первом подъезде нашего жилого комплекса Первое, Смачечечная квартирка Планировочка 46 квадратных метров Вот эту вот квартирку можно Я вам сейчас скажу, почем купить вам вы сейчас просто обалдеете, почем эту квартирочку можно купить. По причине того, что вот. И здесь у нас, как я сказал... А я сказал то, что у нас здесь 46 квадратных метров. 46 квадратных метров умножаем на 170 для вас. 7800. 46 квадратных метров можно купить, ну, грубо говоря, за 8 миллионов округляем, да? А, квартирку жирную, монолитные стены, огромный санузел, целая сауна просто, она огромная, не видно вам, наверное. Здесь у вас кухня, здесь у вас столик, или просто вот так перегородочку делаете, там у вас балкончик. И здесь вот еще у нас дополнительная комната, причем все комнаты большие, видовые. Квартира замечательная. На комплексе у нас есть вокруг все, совершенно все. Это наш двор, там подземный паркинг, там у нас бассейн, коммерция и, конечно же, прекрасные виды. Вот эта квартирка, она зачет зачетный. Еще раз смотрим, в районе 8 миллионов рублей можно купить данную квартиру. Ну, даже скидочка будет для моих уважаемых покупателей стопудово. Вот в эту сторону вообще балкончик еще раз показываю. И вот такой прекрасный вид дочек, вид тишина, зелень, природа. Вообще, очень хорошая квартира. Внизу у нас, видите, новенький асфальт и вот он Наш домик качественный, неплохой, обалденный, уровень бизнес-класса. Если что, за 7-800, за 8 миллионов рублей вы, допустим, рядышком находится у нас жилой комплекс «Алея парк», Вы возьмете себе тупо студию. А здесь у вас вот такая квартирка, да, которую я показал ранее, за хрен собачий. Следующая квартирка 34,9 квадратных метров. Тоже умножаем. Давайте-ка ее 34,9 квадратных метров, умножаем на 170. 500. Короче, за 6 миллионов можно вот такую охереть, какую квартиру. Обалдеть, дорогие друзья. Смотрите, как она идеально планируется. За 6 мультов просто бесстыжая ржачная цена. Санузел, кухня, комната, окно с кухни. Здесь у нас гардеробочка. Вау, И здесь у вас еще вот такой вот балкончик, дорогие друзья. Который, вот, пожалуйста, сидите здесь, отдыхайте, любуйтесь на красоту города, Дорогие друзья, по федеральному закону 214 совершенно бесстыжие цены, очень дешевые, просто ржака цена, называю я такие предложения, потому что ну реально как бы сейчас невиданный аттракцион щедрости. Если вдруг вы хотите большую квартиру, вам мало однокомнатной квартиры, то пожалуйста 64, 4 квадратных метра, дорогие мои, э -э вот здесь у нас еще дополнительно это все. Вот это и вот это все ваше. Там балкон, там тоже балкон. Еще раз смотрим санузел. Здесь можно перегородку, можно просто открытой кухня-гостиная. Там у нас балкон большущий, проходим сюда. Ну, грубо говоря, здесь кухня, здесь делаем две комнаты. Здесь еще дополнительный санузел, то ли делаем, то ли не делаем. Раз комната, два комнаты, и там тоже самое балкон. Говорю, почем можно сделать эту квартиру. 64,4. 10 миллионов 500 можно сделать данную квартиру, но где вы можете по федеральному закону 214 за 10 500 купить вот такую квартиру, огромную 64, ну, практически 65 квадратных метров на предсдаче. О. Тут вместо шлакоблоков этих, блин, как правильно, палетов будете сидеть вы на своей ротанговой мебели. Потолки у нас 3,10. Идемте, дорогие мои, смотреть следующие варианты квартир. Следующая квартирка 3,6 квадратных метров. Обалденная. Смотрите, какая квартирочка. Еще раз, чик-чик, санузел. Пополамка, комнатка. Ну, считай, кухня-гостиная. Здесь гардеробчики, там опять балкончик. 36,2 квадратных метра. Тиндер, день-ден-день. Умножаем на наши. Заветные 176-100. Вот такую классную, огромную, большую квартиру вы купите за 6 Наш дворик. Еще раз говорю, вот этой арматуры у нас не будет. Это наш гостевой паркинг. Здесь территория наверху без машин. Наверху тоже территория без машин. На территории комплекса имеется парковка. Подземная, открытая, гостевая, бесплатная. Также у нас здесь подземный паркинг. Бассейн, коммерция. Вот. Ну, образно говоря, квартира 6 мультов Вот это, да, образно говоря а, Вот там аллея парк вы за 6 мультов ну, не возьмете ни хрена ничего. А здесь у вас огромные, вот такие вот реально огромные э, однушки получается. Следующая квартирка у нас 45 и 7 квадратных метров. Смотрите сюда, там он, вы, мы вошли, вот тут сауна, санузел огромный, здесь у вас кух... э, коридорчик, вот оно отделяется. Далее заходим опять в коридорчик, сауна слева остается, разворачиваемся пополам ее, тадам, здесь у нас кухня. И, да, вот тут же кухню можно сделать, правильно же, да? А, вот, да, канале выведена. Вот канале выведена, а вот воздуховод. И тем самым у вас здесь кухня, там столик, здесь гардероб, если он необходим. И вот полноценная такая большая квартира получается. 45,7 квадратных метров. С вот таким вот балконом. 45,7 умножить на... За 7500, даже за 7 отдам вот такую квартиру, аж 45 квадратных метров за 7, дорогие друзья, где вы такое сможете купить? Да нигде в городе Сочи, я знаю то, о чем я говорю, это общий коридор, место общего пользования, здесь будут батареи у нас, все коммуникации здесь центральные, и вот такая вот у нас квартира, ну 44 квадратных метра, там ведутся работы, не буду мешать, пойдемте, проходим дальше. Это у нас классная квартира 46,5 квадратных метров Вот мы с нее зашли, да? Вот мы зашли, слева санузел, прошли дальше Здесь у нас где-то должна быть кухня Где у нас кухня? Вот там у нас кухня, там у нас столик И вот так у нас спальня И вот эта вот квартирка, самая классная планировка Одна из самых классных 46,5 умножить на Вообще за 7400 организую вот эту квартиру Жир жирный, дорогие друзья Смотрите, там у вас санузел, остался прихожая Здесь у вас идеально два окна. Одно под кухню, второе под спальню. Выделяете вот таким образом. Красота! Выходим на балкон. У вас еще огромный балкон. Вот такой вот балкончик. Завершают уже отделку фасада. И вот такой вот классный балкончик с вот таким вот видом. На чайные плантации. Если что, вот там по 7-8 по миллионов в аллее парке. Это студии 26 квадратных метров. По 7 миллионов. Здесь вы за 7 миллионов получаете 40 с лишним квадратных метров. Как вам такой финт ушами. Это бесплатнейшие предложения в жилом комплексе. Просто, ну, не знаю, сумасшествие какое-то. Следующее. 49,8 квадратных метров. Заходим. Санузел Кухня, тут столик, вот окно вам. Разворачиваемся, чтобы вы ее оценили. Вообще, самая классная планировка, одна из самых... Ну, короче, 50 квадратных метров я ее называю. И вот эту квартиру можно вообще за 8 миллионов рублей. Проходим сюда, и тут еще огромный у нас, э, не знаю, зал, что ли, однушка. И вот 50 квадратных метров за 8 миллионов рублей. Вот такую квартиру не хотите ли, С вот таким вот еще большущим балконом, по которому можно вот так вот пройтись. Смотрите, и выглянуть вот сюда, свою же комнату с обратной стороны. Классно. Кто там? МЧС, скорая, скорая по встречке пошла. Полетела она. Это все у нас наш микрорайон. Большущий он. На районе есть все. Начиная от столовой, заканчивая конными этими самыми... Как они правильно называются-то? Конный, конный, конный. завод, короче, какой-то, что ли, там коней разводят. В общем, здесь у нас срок сдачи комплекса, еще раз говорю, февраль месяц. месяце. Первый квартал 24 февраль-март вас начнут запускать на ремонт. Цены, еще раз говорю, у меня с первого там, грубо говоря, по пятый этаж у меня по 150-160 по тысяч рублей за квадратный метр. В данном объекте по федеральному закону 214 статус квартира. Если мы говорим о верхних этажах, то организую по 160-170 по тысяч рублей за квадрат. Торг за наличку, торг само собой разумеется. Видите, завершаются отделочные работы у нас здесь и прекрасный вид на лес, на зелень. В классном месте до моря у нас 10, максимум 25-30 минут пешочком. Так что, дорогие друзья, успевайте купить первыми эти предложения. А теперь, дорогие друзья, еще хочется сказать то, что здесь у нас огромное количество подземных паркомест. Смотрите, высота парковки. Это, не знаю, тут 6 метров, что ли. Обалдеть! Это у нас и туда, и сюда, и везде, и вот там, вот, и сюда. Ну, туда, там, и не знаю, какие-то вспомогательные помещения. В общем, огромное э, пространство для парковки автомобилей. Здесь машины места тоже в продаже. То есть, это, можно сказать, один из, э, не знаю, там, из единожды, что ли, комплексов в городе Сочи, где нет совершенно никаких проблем с парковкой. Здесь же у нас имеются, смотрите, вот такие вот свободные, свободные места, навесики, детские площадки. Здесь будет все сделано по последнему слову техники. Так что, дорогие друзья, кому нужна информация об этом комплексе, мой номер 8-918-880-0747, звоните, пишите, обращайтесь. Машины, места, кладовочки, квартиры, к вашему вниманию. Я и ЖК Каньон Дагомыс ждем вашего звонка. Увидимся, дорогие мои. Пока, пока.